Обнаруживаете у себя в телефоне сообщение, что мошенники воспользуются вашим паспортом. Как узнать, кто от нашего имени взял кредит? Привет, друзья! Рад снова видеть вас на нашем познавательном канале. Надеюсь, вам понравилось прошлое видео, и вы полны любопытства узнавать новую полезную информацию. Чтобы всегда быть готовым к неожиданным ситуациям, которые... Готовит для нас всех жизнь. Сегодня хочу поговорить с вами о той ситуации, с которой некоторые из нас уже сталкивались, а остальные не застрахованы столкнуться. Речь пойдет о мошенниках и мошенничестве, но не о всех сразу. а О мошенниках, которые промышляют в интернете и зарабатывают денежку с помощью информации, вопросу надлежащего хранения которой многие из нас не оказывают должного внимания. Речь пойдет о тех мошенниках, которые живут за счет микрозаймов, взятых на других людей. Представим такую ситуацию. Вы никогда в жизни не брали кредиты и понятия не имеете, что такое микрозаймы. Но внезапно, с удивлением, обнаруживаете у себя в телефоне сообщение с требованием погасить кредит. После таких сообщений начинаются звонки аналогичного содержания, которые могут продолжаться месяцами. В результате разбирательств вы с удивлением узнаете, что имеете непогашенный кредит, который был взят на ваше имя непонятно каким нехорошим человеком. Зачастую такие ситуации возникают с микрофинансовыми организациями, так как сама процедура подписания кредитного договора с такими организациями не требует никаких усилий, не нужны справки, никто не проверяет личность. Подписать договор можно дистанционно, из дома, даже без наличия электронной цифровой подписи. Достаточно, зарегистрироваться на сайте такой организации, сделать фото со своим паспортом и получить на свой телефон смс с одноразовым идентификатором. Но такая слишком упрощенная процедура получения кредита таит в себе опасность того, что мошенники воспользуются вашим паспортом или его фотографией для получения такого кредита. При этом самое интересное заключается в том, что деньги будут переведены на карточку мошенника, а кредит откроют на имя владельца паспорта, который был указан при регистрации. В моей практике такие ситуации встречались нередко. В одной из таких ситуаций предприимчивый, молодой и по всей видимости ну, очень целеустремленный парень Используя ранее сделанные им в тайне фотографии, оформил два кредита на пожилую супружескую пару, которая проживала в квартире по соседству. Общая сумма кредита составила около 80 тысяч гривен. Когда люди обратились ко мне за помощью, у них было всего два вопроса. Первый. Как узнать, кто от нашего имени взял кредит? И второй вопрос. Что делать? Для начала разберемся, как происходит, что фактически вы не подписывали никакие кредитные договора, но за вами висит кредит. Ответ 1. Онлайн кредиты. Все очень просто. Зашел в интернет, загрузил документы, поставил галочку на договоре и получил деньги на карту. Процедура очень быстрая и без заморочек. Не осознавая дальнейших рисков, люди смело берут такие кредиты. Для подписания такого договора достаточно фото, либо даже копии документов, которые подтверждают вашу личность. Для начала следует вспомнить, когда и кому вы давали фото, либо копии своих документов. Или может ваши документы были утеряны, чем и воспользовались предприимчивые граждане. Потом идет череда обращений, заявлений и объяснений. Сначала заявление в то учреждение, где был оформлен кредит, потом заявление в полицию о мошенничестве, потом жалобу в прокуратуру и суд на бездействие полиции. Поскольку, поверьте моему опыту, полиция не бросит расследование всех убийств, грабежей, разбоев и не будет заниматься вашими кредитными проблемами без хорошего стимула. Но, в принципе, прокуратура и суд такие стимулы может организовать. И напоследок, нужно будет обращаться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, что, конечно, также потянет за собой оплату услуг адвоката и испорченные нервы, которые вроде как не восстанавливаются. Поэтому, чтобы вследствие микрозаймов, не обрести себе макро-проблем. Хочу дать вам несколько советов. Во-первых, если вы потеряли паспорт, следует немедленно обратиться в полицию и сообщить об его утере. В этом случае, даже если мошенники возьмут кредит, у вас будет подтверждение того, что в этот момент паспорт был утерян. Во-вторых, если будете кому-то давать свои копии документов... Даже когда, например, устраиваетесь на работу, желательно на них делать примечания. Например, копия паспорта предоставлена для такого-то предприятия. На этом все. О том, понравилась ли вам наша сегодняшняя тема, и о том, встречались ли вы с аналогичными ситуациями, пишите в комментариях под этим видео. Как всегда, жду ваших предложений. Касательно тем для наших следующих встреч. Пока!